Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова мистер Мэнди Сегодня в такую мини-игру на Север Хай на, да, На север ХМС в Майнкрафте. Называется эта мини-игра Блок Пати. В чем заключается суть этой мини-игры? Мы.. Точнее, мы появляемся на поле, когда уже время.. Ну, когда игроки уже зайдут на арену. Да. Нам пишут вот здесь или.. Просто дает сюда, ну, еще удаёт нам блок посерединке в инвентаре. И на этот блок мы должны будем встать на арене. А иначе мы провалимся и проиграем. Встать на определенный блок нужно за время. С каждым раундом время, на ко время за которое мы должны встать на блок, будет все меньше и меньше. Так, давайте найдем арену. Арена постоянно, точнее, арена очень быстро заполняется. Ну, не очень быстро, но все-таки довольно-таки быстро. Так, вот я уже вижу. Один слот остался. Так, ладно, давайте. Что нам нужно сделать? нам нужно проголосовать и просто ждать. Ладно, давайте подождем. Увидимся через секунду. Так, с какого-то черта меня вдруг выкинуло с арены. Я не понимаю, каким то долбанным образом, но ладно, увидимся снова через секунду, когда уже будет начало раунда. Вот сама арена, довольно-таки. Она довольно-таки очень большая. Что довольно-таки упрощает игру хм, да давайте подождем мне, вот мне еще нравится как они вот это сделали из портала О, да ладно давайте ждем и так уже осталось 6 секунд 4 вот 3 2 секунда 1 секунда так давайте на оранжевый так ну как всегда надо на оранжевый встать нет я хочу сюда выйдите я хочу на своем острове это мой остров бре отсюда. сюда так, давайте еще подождем. Так, на пьюпо нам нужно вот сюда. Да, да, уйдите, я хочу сюда. Буду здесь. Да уж, слилось сразу шесть человек. Так, вот это мое самое нелюбимое, потому что здесь Донке трудно. Так, нам нужно сюда. Так, вот сюда. Хочу один. Так, Донтки, эта игра прикольная, она мне нравится. Стоп, стоп, стоп, стоп! Нет! Нет, нет, нет! Вот уроды. Ладно, давайте попробуем еще. Итак, 4 секунды осталось. 3, 2, 1. Давайте в этот раз попробуем продержаться подольше. Так, я буду здесь в уголком. Да. Так, пока что, как всегда, нормально. Так, лайтгрей. Нет, нам надо сюда, да-да. Определенно сюда. Все сюда. Урода. А, давайте Воп. Нет, я же здесь проиграю наверняка. Лаймовый. Это вот. Блин, надо было туда встать. О, нет, догадал. Хм. Да уж. Надо поаккуратнее. Белый. Белый, белый. Вот, вот сюда. Определенно. Один. Крейзи крафт слился. Так. Магрена. Блин. Вот он. Фух. Ого. Два, четыре, шесть, восемь людей где-то десять слилось. Ё-моё. Как так-то? Все сюда. О, я один буду. Это мой остров. Осталось шесть игроков. И только четыре раунда прошло. Да уж. Раунд коричневый. Надеюсь, что я правильно встал, да. Три человека слилось. Осталось три игрока, -мо. Я наверняка сольюсь. Так, нет, я хочу сюда все Брысь. Стопа третий. Так, ладно. О, красный. Ну, это уже всем понятно. О, военный. Я да, слушаю. Такс. Да. Так, такс. -так так, оранжевый, оранжевый, оранжевый, оранжевый, Фу. так, давайте, давайте, light blue, все сюда, все сюда, пусть там сольется. нет, блин, да я наверняка первый сольюсь, это битва мастеров, прям какая-то, желтый, желтый, желтый, нет, ладно, этого нам хватит, ладно, проиграли, почти выиграли. По крайней мере, я был в тройке лучших. Ладно, с вами был мистер Моджикей. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Всем удачи, всем пока.